Вроде бы сыры, но нету дождя печально, Губит себя морально, любит себя буквально, все тучи, Вроде бы вырос, но не для тебя успешно, знаю, хозя, поспешно. Любит себя, конечно, так жгуче. Вроде бы было земля под тобой, плючий. Пахло грозой, времущий. Дай же покой, не мучи наш засохший колос. Вроде бы слыла. Иронии злой положен Век золотой простужен Как же порой мне нужен твой Хрустальный голос Это, миледи, твой взгляд чистоты Где же, миледи, твой град? Субтитры создавал DimaTorzok